Oh. Всем привет! Мы сегодня играем сам на Aguarel Play. И мы летим. Хрен знает куда. Да, главное хрен. Да-да-да, и тебя никто не слышит. А потому что я не настроил. Я сразу начал. И я сегодня играю с Михой Матраской. Где он тут? Вот он. 400. Вот. Педики. Педики, педики. А ты на... попробуй найти. Кто перед тобой? Меня есть. Нет. Я какая. Я этот. Кирпич. За те. Раз уж камеру повернуть не можешь. Yeah. И игры я сзади тебя. Не выдаю. Чарли. где? Вс Анимайс... ⁇ Анимация.